И всем мощный привет дорогие мои друзья, меня зовут мистер дефект, добро пожаловать на продолжение топ 5 самых сложных модов. Предыдущая серия вам очень сильно опять понравилась и вы набрали аж целых 45 лайков, за что я вас опять благодарю, так что вот сегодня я решил выпустить еще одну часть. Ну что же, если вам понравится данное видео, обязательно ставьте лайки, а также подписывайтесь на мой канал. Ну что ж, а мы будем потихонечку начинать, погнали! Ну что же, заслуженное пятое место у нас занимает мод Чара. Этот мод добавляет у нас одну новую песню, а также нового персонажа. А именно персонажа Чара из Undertale. Некоторые из вас, наверное, могут сказать, что этот мод довольно легкий. На самом деле это не так, потому что пускай этот мод имеет всего одну песню, но при этом она длится целых 4 минуты. Показывать эту песню я полностью не буду, но зато покажу вам самые сложные моменты, ну, на мой взгляд. И самые, по мне так, прикольные. 3, 2, 1, Ну что же, я думаю, у вас не осталось сомнений, что это сложный мод. Да, к сожалению, это все, что имеет данный мод. Но авторы обещают, что будут дальше развивать данный мод. Ну что же, ладно, давайте перейдем к следующему моду. Ну что же, четвертое у нас место занимает мод Боб. Многие на предыдущем видео меня просили добавить данный мод, так что вот держите. Хотя по мне этот мод довольно легкий. Да, пускай последняя песня, она возможно тяжелая, но по мне там только один спам, не больше ладно Давайте я вам расскажу, что это за мод. Данный мод у нас добавляет, как вы поняли, три новые песни. Также одна из них очень сложная, именно последняя. Также могу я немножечко похвалить мод за то, что он довольно реально необычный, потому что третья песня она просто какая-то реально очень странная. Да, кстати, забыл еще упомянуть о небольших скримеров в третьей песне, так что держитесь. Three, two, one, Ну, я думаю, вы поняли, что эта песня довольно реально странная. -даже, даже сам персонаж странный, мод странный. Да и вообще все странное. Да, кстати, при проигрыше этот, на последней третьей песне у вас будет вылетать окно браузера, со странными какими-то глазами, а также с непонятным текстом. Ну что ж, ладно, ребят, давайте перейдем к следующему моду. Ну что же, сегодняшняя бронза у нас получает мод Таби. данный мод добавляет целые новые три песни. А также добавляет нового персонажа Таби. Сюжет мода довольно очень прост. Мы вместе с нашей герлфрендой решаем сходить в ресторан к дялюшке. Но нас встречает бывший парень гер герлфренда. И он решает отомстить ей за то, что она превратила его в череп. Ну и также за то, что она его все время использовала. Ну ладно, что у нас там по сложности. По сложности, как по классике, всегда первые две песни легкие, а вот третья очень нереально сложная. Но есть в этом моде небольшая такая фишка, в том, что с каждым разом песня становится все тяжелее. И прежде чем вы увидите, ребята, третью последнюю песню его, могу сказать, что в третьей песне есть такая фишка, в которой с каждым пением у вас будет уменьшаться здоровье жизни. И оно будет уменьшаться независимо от того, проигрываете ли вы или нет. Вот такой, ребята, мод. Офигенный, красивый и, кстати, могу похвалить еще мод за офигенную озвучку, которую вы, к сожалению, не увидели. Ну и также за русский перевод. Ну что ж, давайте перейдем к следующему месту. Второе почетное у нас место занимает мод Аготи, который добавляет целые три новые песни. Также Аготи добавляет много различных прикольных режимов и так далее. В общем, полностью я про этот мод не буду говорить, так как он реально большой и если я начну про него полностью говорить, ролик нереально затянется. Ну что ж, ребят, по сложности мод довольно очень реально сложный. Все три песни, они имеют свою какую-то особенность, и они все довольно сложные. Мне кажется, там вообще без спама это нереально играть. Особенно на самом последнем режиме Insane. Three, two, Two one, down. Ну что ж, ребят, вот такой сложный мод. Ладно, давайте перейдем к нашему золоту. Ну что же, первое место у нас занимает мод Шеги. Да, многие спросят, серьезно, вот этот чувак, он занимает первое место? Ох, ребята, вы не представляете, на что способен этот чувак. Это просто, я не знаю, просто его тупо не описать. Да, ребят, как вы поняли, у этого мода есть фишка то, что здесь больше кнопок. И знаете что? Это реально необычно и непривычно. Ну ладно, эти 6 кнопок. В этом моде есть еще целых 9 кнопок на последнем уровне. И просто вот сами посмотрите на это.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 Куда эти моды идут С этими модами скоро можно стать пианистом что ли Ну что ж ребят я думаю что это Заслуженное первое место Потому что мод реально очень сложный Сейчас, наверное, у вас встретился такой вопрос, а что это за дополнительное место? В общем-то, дополнительное место это что-то типа упоминания модов, которые уже были на канале, но при этом они обновились и у них появились новые песни. Разговаривать про них я полностью не буду, просто вам покажу ихний геймплей. 3, Ну что ж, ребят, вот такое видео получилось. Здесь вам очень сильно понравилось данное видео. Если так, обязательно ставьте лайки, а также подписывайтесь на мой канал. Если вы знаете еще сложные моды, обязательно пишите в комментарии. Ну что ж, с вами был сегодня, как всегда, я, Мистер Дефект. Желаю всем удачи и всем пока. Увидимся на следующую пятницу. Пока-пока.